Тарханка. Для одних это место означает конец пути, где заканчивается асфальтовое полотно. Дальше дороги нет, но для других именно отсюда начинается все самое интересное. Мое знакомство с этими местами состоялось в далеком 2018 году. И с самого начала отношения с Тарханкой у меня как-то не заладились. То машину в грязи засажу плотно и надолго, то при ее выкапывании из снежного плена сломаю палец. Но несмотря на все это, сюда меня тянуло и продолжает тянуть, хотя и ожидаешь какого-нибудь подвоха каждую поездку. Без приключений, добравшись до намеченной цели, я уж был обрадовался сегодняшнему гостеприимству. А зря. Сначала, даже не дав выпить стакан чаю, мне напомнили о суровости здешних мест, с ног до головы засыпав все вокруг белыми хлопьями снега. Но настоящий сюрприз ждал меня в конце дня. Сегодня дорога привела меня к месту недавнего празднования дня рождения Усть-Каменогорского внедорожного клуба «Шатун» в известных кругах, называемому «Сломанная пятка». Я могу ошибаться, но название это оно получилось из-за своей схожести русла, протекающей здесь реки Ульба, человеческой пятки, имеющей трещину со стороны стопы. По крайней мере, на карте мне отчетливо удалось разглядеть и пятку, и трещину. Видя, что я никуда не собираюсь уезжать и настроен решительно, погода стала немного благосклоннее, позволив изучить окружающие красоты. Первым делом, оставив машину у лагеря, я отправился вниз по течению реки Ульба, туда, куда уводила автомобильная колея. А вела она через небольшой сосновый лес, от которого то ли от его нетронутой красоты, то ли от наступающей зимы веяло какой-то сказка. Вообще, здешние места из-за своей относительной труднодоступности отличаются тем, что чем дальше уезжаешь вглубь леса, тем сильнее впечатление, что именно в детстве эти пейзажи ты уже видел, когда родители читали очередную сказку на ночь или по телевизору показывали очередной мультфильм про снеговика и Деда Мороза, развозившего подарки лесным жителям. Тем временем дорога, петляя среди кустов черемухи и зарослей малины, уводила все дальше и дальше от лагеря, временами так близко приближаясь к крутому обрывистому берегу, что казалось вот-вот обрушиться из-под ног. А река здесь, по-видимому, имеет суровый нрав, особенно в весеннее половодье, о чем можно судить по выкорчеванным с корнем деревьям, то тут, то там разбросанным по берегу, да по сильно подмытым берегам, достигающим высоту нескольких метров. Наслаждаясь пением птиц и журчанием несущей свои холодные воды ульбы, я радовался тому, что будучи суровой по отношению ко мне Тарханка наконец-то показала свое гостеприимство и радушие. Это чувство усиливалось, наверное, впервые найденным местом отдыха, где царили чистота и порядок. Заслуга недорожного клуба Шатум. моей не суждено было длиться долго. Пьяненный сказочно красивыми видами, я напрочь потерял бдительность, что едва не стоило мне еще не успевший настрелять в моих руках и тысячи снимков камеры. И как бы это ни звучало мистично, но все случилось именно на трещине той самой пятки. Перебираясь по скользкому стволу дерева через заводь, я не удержал равновесия, нога соскользнула с дерева и не успев сообразить, что происходит, я оказался в холодной речной воде, с трудом удержав камеру от падения вслед за мной. Так быстро, как я бежал до машины, я еще не бегал никогда. Уже допивая кружку горячего чая и поглядывая на кучу мокрых вещей, я потихоньку собирался с мыслями и понимал, что еще легко отделался. Такого сюрприза я и предположить себе не мог. Но ответ на вопрос, приеду ли я сюда вновь, был однозначен. Несмотря на все злоключения, включая сегодняшние, меня с еще большей силой продолжает тянуть в эти сказочно красивые места.